Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Иван Умизмат. И сегодня мы поговорим о разновидностях 1 рубля 2016 года чеканки. Начнем с характеристики. Масса монеты составляет 3 грамма. Чеканилась на московском и санкт-петербургском монетном дворе. Диаметр составляет 20,5 мм. Толщина 1,8 мм. Гурт состоит из 110 рифлений. Рубли регулярной чеканки вышли в 2016 году с обновленным аверсом. На них аверсе изменился двухглавый орел. Вместо герба Банка России появился герб Российской Федерации. Двухглавый орел с поднятыми вверх расправленными крыльями, в лапах которого зажаты символы власти Скипетр и держава произошли и другие изменения. Так, указание на номинал осталось только на оборотной стороне. На аверсе вместо достоинства монеты появилась надпись «Российская Федерация», обрамленная по краям с двойными робрами. Исчезли горизонтальные линии между датой выпуска и словами «Банк России». Поскольку у нас монета чеканилась на Московском и Санкт-Петербургском монетном дворе, у нас есть разновидности ММД и СПМД. Начнем с разновидностей Московского монетного двора. В каталоге Александра Сташкина на данный момент выделены две разновидности по Аверсу. Вариант А, у которого знак московского монетного двора выше, и вариант Б, с опущенным знаком. Разновидность Б, хоть и встречается в 20-30 раз реже, но все же не относится даже к нечастым. Поэтому стоимость обоих разновидностей одинаковая, и она может достигать до 10 рублей в отличном состоянии. Санкт-Петербургский монетный двор вроде как в оборот не попадал, но тем не менее на аукционе Волмар был выставлен рубль 2016 года с символикой Санкт-Петербургского монетного двора. В обращении такую монету вроде бы как не найти. В популярные нумизматические каталоги она также не включена. А появившийся на аукционе денежный знак, возможно, является пробным. Оценивается он в 300-400 тысяч рублей. Итак, переходим к бракам. 1 рубль 2016 года с двумя аверсами был продан за 2666 рублей. С последней ставкой в 7000 рублей был продан на аукционе Волмары 1 рубль 2016 года, отчеканенный на более толстом кружке. В 7777 рублей был оценен на форуме coins.su, очень красивый брак. Следующий рубль был продан за 6350 рублей. Внешне он не отличается от стандартных, но если поднести к нему мгнит, то в отличие от остальных... Он не будет на него реагировать. Как мы знаем из истории, магнитные монеты появились у нас в 2009 году. И тогда немагнитные монеты ушли. Монета с очень сильным смещением оценивается в 500 рублей. И золотой рубль, собственно говоря. Если вы найдете вот такой вот рубль, то не надо удивляться. Его просто позолотили. То есть кто-то самостоятельно нанес желтое латунное гальваническое покрытие. Ну, а я с вами не прощаюсь. Ставим лайки, подписываемся на канал.